Всем привет, меня зовут Макс Риск Клэш и он Квест выполняем. Кстати, мне очень интересно стало как там битва вы не можете участвовать в битву кланов, если в этой неделе вы не участвуете в битве коллекции или пойти вступаете... вступили в новый клан. Так нечестно разработчика, ну-ка, верните назад. Так нечестно. Я бы не делаю. Как-то такой себе уже оценка. Я уже... хочу даже 5 ставить. Может поставить 4 а? так сегодня 23 да сегодня 23 вы знаете прям новый год вот тут прям новый год о подарок на новый год зато санучок и писал кристалл разработчики хоть и это не радуйте но я тут ролик между прочим снимаю что вас рекламировать майнкрафт так что такое что с вами где актив у нас сейчас кое-какие дела из-за этого заходим заходим реже заходим реже окей а в чем дело один день два дня я что вообще не играете ладно так уж вы попробуем а, так я тут прокачанный получить юридическую карту использовать иссушение посмотреть прямой эфир получить обычную карту призвать в ново. Исушений гнол есть и сушение нету, по-моему. No. Посмотрим, как чувак затащит. Уже базу строит, вау. Согласитесь, раньше квест такой не был, смотрит прямые первые а теперь заставляют ладно почему бы нет так понятно чем занимается М -м, по моему да вот от летчики к... так тикердык. кирдык так еще седьмого уровня. уровне а -а -а. ты поиграешь, чувак йоу не просто у него просто больше больше больше больше Интересно, кто победит в реальном жизни, ну, смотрим. Или прям ты участник и смотришь, тоже так прикольно. Чем пересматривать? Там есть пару ютуберов, ну один ютубер, который пересматривает. Ха, ну, зачем он так делает? Ну ладно, у нас интереснее будет, почему нет Мы участники и еще плюс смотрим онлайн. Думаешь Ну а что ж поделать. Так он думает держит соперника. А кто будет толкать? Чего тут Как я не знаю вообще. Сейчас смотрю один зрителе. Ой -мо, да. Это ж так волновался. Да играет, кстати. Лорд Бриндо против михин Маджи. Сова все же. <с2> <свист> а вы не близнецы а <свист> даже не видно <свист> близняки О, я понял <свист> офигеть а у тебя что там все понял возвращайся на базу Офигеть, так у меня сила сова я кот заметил Ловить его нужно. Где он тут? наверно там. <сёпаков> вау! И тут... Вау! Тут ты... производишь? Я не знаю, как он чувствует это, но он внимательно Вс ⁇ засяк его. О, -о, О, у меня засекли. А про <сёпаков> <сёпаков> Это уже что-то интересно. Ой-оу! Ой-оу! На меня напали! Нет! Так, так, так уже отступают, а я че, чем тебя кто опасным? войска все взял, перестроил их всех. классный кладок, кстати. эконом да. а вот маленьких ног почему на землю берешь? лучники совместно с летчиками? Логично. летчики совместны с лучниками. Зачем брать летчиков с бесами? Опа, она. Тебе кирдык бро. Ты же даже не готов к этому. же такое делать мужчинки кстати очень хорошо наверное вот эти вот попугая но ну, даже не знаю Я их врубаю даже так даже выбери врубили его там этих вот но в садимом Димон, не могу реально мощный Летчики у меня только остались. Офигеть. Неужели летчики затащит Реально, берите летчиков. Они офигенные. Но они такие стабильные, конечно. Реально. Чувак, что с тобой. Ошибочка, да. Сдался? Да ладно сдался блин так что такое пошли покажем карту нормально но ну, спасибо за подсказочку ниндзя был но если проиграю то конечно беру ваши колоды а, карты две обыч и сушение и гнола, Исушение, гнола. А. спасибо за кристаллы а вот купить нас не день, да? Совершенно, но ну, купить и пол, или получить? Надо получить, я понял. нету. Сок стоит, даже нельзя купить. Почему? Ледяная карта недоступна для покупки. Для покупки нужно выбить. Окей. Okay. Так, какой колду взял, кстати? Таро. Ледяной, кстати, взял. Дым! Тихо-тихо-тихо, бро! О! Дачка молодец! Дым не надо! но против! Их, думаю, У меня, кстати, 43 эм, карт из 51 карты! Отфиги, сколько я так играю, столько дает карт! Ну да, это прям как класс я, нормально! А вот если браул, там долго, кстати, нормально тоже, но одинаковый не знаю, что там было. Ладно, тактика. но сначала, да? Но если ты не будешь защищаться, будет позорно, бро. Сколько говорить? Вы что проиграете? против. Я понял. Может проиграете, пацаны, пацанчик. Подожди, а если я бы не атаковал, то и он на тебя бы не напал. Не знаю, но я рискну. Чем бы нет? О, это делает уже, башню строить. Зато что-то узнал. Откуда же мне знать? Йоу, не надо так делать Рыцарь, красивый, кстати, со скином, да? Крутяк, первый вижу чувака, который мне ски, скином. Да, со скином. Даже не знаю, зачем ты делаешь Макс риска, ну ладно. Если напал, так напал. А вот она база. там кто-то есть так а теперь по-быстрому узнаете так замок так так так то чувствую что да тут есть рак у oh, меня yeah. наблюдая пожалуйста не знаешь что У меня дело в том что я сейчас меня просто врубают если мы не сломаем экономику я не знаю что будет пацан сам, по поможешь как-то про вот Ладно. Ладно. Смерть так смерть. Сватом он нам скажет, когда кто-то придет. Чтобы мы подготовились. Ой, нет. Пошел ты. Тимон, блин. Чел, ну ладно, пока. Вообще-то не помог так, как хочешь. Меня за твоей совой будем с тебя следить. Как ты сдачишь Пошли уже, вырубаем. Я не знал, что он так напрягся сразу быстро. Я был к этому готов. Тем более я не рассчитывал на такую карту. Ах. Хоть жива, кстати, да. Хоть за тобой буду и следить. Посмотрим, затачишь ты или же нет. окей, okay, чувак, ты уже думаю, я думаю, что ты уже понял, что тут все к чему Но денег и шансов, ты просто не убросил из-за ютуберства, да? так, напиши под комментарием, в чем дело как тебя зовут, кстати? тоник нейм если вы его стареет, пожалуйста, пишите, в чем дело? Э -э, ритарда. Ритарда, в чем дело, чувак? Ты уже не хочешь набирать? Ритард. Фарвоки, э -э. Ладно. Горбур. Ритард, ответь в комментариях. Слышишь меня? Ритард. Как-то именно на меня напали, потому что я напал тоже. Ритард. Какая твоя цель? Квест или выиграть? Вот не понимаю. Ритард. Ответь в комментариях. Какая твоя цель? Выиграть. Ну, выиграть. Один вроде двоих. Посмотрим. Битва. Да, такое редко добывает, поэтому посмотрим до конца. Тем более в реальном жизни, в реальном времени. Шестьсова у меня было. Но они же меня быстрому совурде всем а что если я бы построил базу на электро шокеров то да возможно было бы что-то покруче а я не взял не знаю почему я лед длинную штучку взял лед взял который замораживает может не нужно убрать надес наверх кстати офигенный они могут арду побить как по мне как дела ритар подумайся лучше сдавайся ретард сдается? характер э, упор ты упорный сманит лежат ведь он. Ну, но а, кстати доктор блин муж сам затащишь. смотрим еще мои ролики не ну тогда проигрывай сок там три штук пластики и так того у нас 550 598. 598 наша цель смарт купить зачем смайлики нам нужен этот охраненный скин 750 потому что контент нужен скин или легендарный сундучок алмазы сундучок сундук с припасами что выбираешь макс или легендарный сундучок или же скин конечно не дар... э, скин конечно вот легендарный сундучок <связывая> блин это был бы контент легендарный <связывая> открывать офигенно кстати но ну, нет денег с денег то что кстати никаким а офигеть 1900 а ч ж вы так присосались блина ко мне это на думаю, думал сама пришли в армию отправлять думал это кто твою ж погоду, хватит уже так того друзья говорю вам статистику Ну, ну не знаю насчет его брать М -м -м -м. тогда возьми демона М -м -м. демона совместку потом кирды конечно будет но у нас тут есть орда который я не использовал а если я бы использовал то что правильно было бы легко хоть вас построю да кстати не есть арда Базу для дефа. и защиту для кого-то. Для летчиков. Заморозка сойдет. Используйте 50 умана чтобы увеличивать скорость таке на 20% к скорости при, при движении. На 25% 10 секунд. Даже не знаю, крутой или ты или не крутой, я тебе типа, полностью не, не попробовал, потому что на меня напали. Нужно удержать время. Поэтому башню купи. Я пока что без башни но для дефа не будем атаковать будем давать им шансы экономику будем развивать и будем потом окей о как так кстати классно тут нужно дефоться не ну атаку можно одну одну только одну одну огно призывать и отправить так враги там и там ага Ну ладно, как хочешь. Так, враг можно пойти там, как угодно можно пойти. Так два дома, буквально. Нападем на него, да? Или минерала по быстрому там еще построим. Да, почему бы не давайте еще минералы? Пошел атаку. вести В атаку. Понял, уже вооруженный проверит там базу, пацаны, а так. Ой, блин, одно воробей, слышишь? Так он прокачанный, даже меня вроде Шок. Скорее всего, он, наверное, будет базу строить, чужую какую-то. Не знаю, куда он пошел. Попытаюсь его найти. Ячиков. А, ты уже продаешь по экономике. Окей, игра. Вот, гайс. Так, и того, пора думать спускать. Да просто пока что бегаться Окей, в принципе. Так, ну что Васика нужно помочь? Может быть, там враг еще там? Я такой дышишь, да дышишь, что враг уже ничего не понял? Вдруг он тут построил? ничего Окей, стандартная тактика сработает. Потом разозлиться разозлится, будет все на меня валить. Кинем. вас праздник все же но ну, вот обнала ага, у него куча даже не знаю кого взять Торду задаваем бро больше больше больше всего нормально а потом захвата промо торду. же враг ты там правишь некую жаль что нет сильнейшей орды но ну ладно мы уже не нападет, я так думал а, -а, -а. Давайте выиграть уже наконец-таки, чтобы он вас не волновался. Отступать. чужая сова. Я так замечу, заметил, заметил. так значит, мы должны больше захватывать ресурсов, не давать врагу завладеть ресурсом. Мы вот тут, значит, точек заберем половину, ему кусочек оставим. Поэтому дефенс. Угу. Пару регенершнса можно сделать. Что, тут не нас нападь на вас? Сова. с okay, сова слизана. <смех> Верок что не случится. Так я, на подать. И потом уже нападу. <смех> Тем более я хочу, чтобы войска были покрепче здесь. Так, я двукучика за построю, чтобы потом враги знали, что мы не победим учимся. Ага. Что мне столько? Что -то... Как там они регенерируют роботов, не они только людей. Еще раз. Давай. Знаете, он напарник мой. точно из будущего. Хороший такой напарник. больше казарма. немножко на всякий случай. Что так как-то пропало. Ой, горби немножко. заметим ладно шутку оборона у обороны с казарма как я такое додумался как не так смотрит ролик говорит че уйдешь в игре сейчас оборона или собирать ресурсы так тут нам, кстати уже хватит говорят ладно туда правильно ничего значит, вот, Ну, но принципе хайдут я тогда кину потому что да не разрушаем врываемся врываемся сейчас такой нам кинет так скажем какую-то волну я такой нет мы победим а бегеет ой мо на землю что вырубаете а мы а ну, вот и гаргули привет привет гаргуля гаргули мы рубаем сначала потому что они слишком удачно так, они полами вруби мои ничего. Так я могу туда напасть. Умираем в шоке. То я тут могу напасть? моя просто, если захватишь экономику, то тебе наверху шикарно просто. Сейчас а я прям тут нападаю. А ну-ка включай функцию. Офигеть! Я просто толпой! Рашу! Мне просто хватит тает ресурсов! Ресурсов просто нереально количество! Вот, значит, как захватывать как шахматы. Он такой говорит, а -та откуда тебе столько? Наконец-то победа! Так, а на тоже, чувак, защищайся! Как-нибудь, я тут урубать буду чтобы они все на меня отвлекались. Чувак, мне просто весь игроков. Не нужно стартовать открывать. Я раньше такого не нужно было. Да, да. теперь как-то передумал, потому что мне нова колода, нужно передумать. Я думаю, прям не сделал. Вот если был бы этот э, Димон, то я бы, конечно, пал А так без Дима нужно экономику, и не тем более эконом класс Так, нужно их назвать И вот и все. Другое меня уже, меня уже скучно. Я уже. Призывается, призывает призывается, и будет показывать, за что манами мне не хватает. Будет, наверное, по кайфу. Да, реально, но призываем. А мы к тебе, кстати, прием. <с> <с> все они туда пошли, я в шоке. Давайте их нового призовем пару штук. Так же, дальше просто место под казаром. И все, победи вражеских редких юнитов. Редких юнитов. Сиди, брой, си, я теперь серебристый, друзья, наконец-то, ну, хоть какой-то и тигр, но и серебристый, а не такой бронзовый. Бронзовый уже есть, тебе, хватит с этим серебром. Потом хочу золото. На серебро мне нравится, чем между золото, потому что такое серое, а золото как-то свет и как-то такое. Так, как там прогнуло? Он квест выполнен. Я получил карту, тоже квест. Вы что, про это говорили, или как там? призвать гнола, окей получить юридическую карту использовать издушение получить обычную карту обычную карту окей так то достижение дают нам почему нет пасеки за этот момент я куплю там пару штук для квеста для квеста, лавка ну например на крыму маха подожди может прокачать же <laughs> точно Купите прокачать. Спасибо разработчика за это все. Ой, щедро. Вот за самое лучшее купить, и сушение купим. Все к нам 10-50 минут прокачать. 40 к нам нужно буквально 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Потратим 160. Думаю, нормально. Спасибо. Вот так будем побеждать. И сушение. Благословение, самое лучшее. А, тем более мы не закончились. Может давайте еще благословение. А что нам, кстати, дает? Кстати. Защиту и.. И щит постоянно растворение растворяется может что еще прокачаем например гнола да он дорогой я помню где тысячи стоит нормально дороговато может летчиков реально они реально помогают нам если прокачаем будет классно а может быть гнолов а тысячи монет а давайте накопим на эти монеты монеты и все будет классно вроде бы реально Давайте еще один-один. Ну, -один. восьмого уровня буду новый рекорд. Я так думаю, я тоже хочу так взять. Иссушение, э -э, благословение. Ну, он уже понял, о чем будет речь. А почему там пишет серебро? Неужели враг будет такой сильный? О, -оу. блин, я на этого не хотел, конечно, надеяться. Тогда, о, тут тут же побеждают горгули. Ну, я потом их побеждаю тоже. Помните мои колоды? Я так поступлю, поступлю такой бы призываем сначала гном потом уже и против горгури и гнол и горгури и все если я захвачу карт сначала нужно успеть призывать гнол хай так вот нужно еще так скажем еще казан и гнола тоже возможно псы запустит тоже будет прикольно вот такой такой уже пол карты. Он скажет, а зачем так долго идешь такой, ну не знаю, франк. может так поиграем. Возможно, что-то другим поиграем. Я понял. А ну-ка иди сюда, он что-то понял, да? Он тут думает, а ты собираешь? Тогда не буду. А ну-ка иди сюда. Если решил, так решил, мужчина, давай. Ой, ой, отступаем. Благословение, давайте. Нужно Это как будто реально брита аджи. Это обратно, то сюда. Они нападают на него. Окей. Тогда постройтесь из А если рака призвет краба, то ладно, потом как-то бьем. Э -э, собой тоже объем. Лука потом уже. Сейчас. Так, меня. О, расстановка обстоятельства. Сначала летающий кардио. Может быть даже сову из получится. О, осеньки. Давайте еще много может быть все же пора напасть ну, нападите проверьте а мы еще летающих вдруг это будет мастерски. уже напал напал у нас у нас напали йоу май oh гад ну что, как теарда? Генеришн, думаю, так сойдет. О, пасеки. Так, пацаны, давайте. Может быть сначала купим. Купим еще что-то. Тут, кстати, тут есть сову. Давай запустим. Здесь. Здесь хоть. Тогда отступаем. Я видел у него арду такая вот нормальная сильная арда. Секретную базу здесь давайте. Сава там будет рассказывать, когда же нам пойдет брак? ниже Он тут построил что-нибудь? А, а не, а не построил, окей. У нас, тут, у, нас, у нас достаточно маны, поэтому можем что-то замутить. Итак, того, друзья, мы должны сюда пойти, вдруг он тут. Так, перелечу, да. Блин, о блин. На базу давай. Где там сова, видишь? Сообщи, пожалуйста. Я не заметил, где сова вражеская. <свист> <свист> Ой, пошли слиз за врагом пошли, может тут еще базу построим и будет все пока круто. Так, значит напасть я согласен напасть на врага, ну, не сразу же. Когда будет полная. Кстати, он тут ничего не берет, может можно где-то враг там строит, я не знаю, экономику не развивает. Очень странно. Ой, извиняйте. Так, что-то кто кнопку не разбавится В смысле, а где враг? Что там мутит? Все, вот уйдем. Достал меня уже. Может быть это реально мутит. Проверьте, пожалуйста. И эту базу. Прям внутрь заходите. Возможно, он там укрепление поставил. мясника Угу. понял аська идем в атаку все враг уже понял о чем тут у нас будете речь о май гад просто орда на роду Нам тут еще вас построим okay, пацаны мантина звон Я вас верю. Удачи. мы сможем победить. Ага. Значит. Отступаем, да? Значит, ждем здесь раз, два. Раз, два, три. А давай эту построим. Прям все захватим. Даже не знаю, кого призывать, У да? нас все же нападет. Когда мы здесь построим? М -м. Когда будет весить, тогда нападем еще раз, почему бы и нет. То чувствуется, что он реально отступил. У меня в принципе, всю карту захватил. То есть мне уже можно атаковать. Же напали на нас. О мой гад, Йоу. тогда кинем это все. Так, так, давайте. Значит, нас будет рука, наверное, Если он летчик уже не призывает, Ну, наверное, не хватает. Так, давай убивай меня. Да, крутяк, мы просто все захватываем. Раньше тактика него рабочая, а теперь рабочая. экономика просто растет, он такой, как ты это делаешь? Это получится сэкономил. Бой период и волки да А дочка думаю не нужно брать. Он такой, нет, а мне кирдык я такой да. Сдался. призвать гнола. Давай к золоте пойдем. получить героическую карту как делать Сынечко получить то есть мне нужно больше играть так это моя вся полная лучшая правда может поменять заместь заморозку на в колд, берешь. Берешь? Не. берешь. нет Летчика возьму заместь вас Базу. базы если большая карта то я так буду выигрывать а если маленькая карта то так вот только а то блин не хочу прощать я кстати будет мой честь отпад шикарно то есть некоторые сильнейшие игроки нужно побеждать и тоже силой да я вам покажу но у них тут все шестое ну вот, он 7 седьмого. Так, не тоже с седьмого. Так, седьмого. То есть восьмой. До семерки. То есть мне нужно качать до семерки. До восьмерки, это значит, игроки будут сильнее меня. То есть я не, я не должен качать, да? Как по мне, да? Это прям тактика. Не качайте до восьмерки. Да, реально. Не качайте. Зачем он его? Кто из вас восьмерку носит уровня? Так мне будет легче может там будут греки тоже легче ну ладно не нужно всех побеждать подряд они а просто халтурить я делаю глобальные чтобы было еще хаййду куча Ну в общем видите до семерки до семерки берем прокачиваем потом уже качаем восьмерки не вижу ни одного соперника с восьмого уровня ну, слева там ни одного не вижу друзья качайте до 6 даже можно класс до шестого но не нужно в принципе да ну все всем может тебя все же вот и сушение из э благосостояния самая лучше когда не да это может быть самая лучше хочу еще ее прокачать и трех то есть будет максимум блин моя нелюбимая карта Итак, уровни уменьшаются до шестого. Кстати, может быть до шестого. До четвертого будем делать уровни. У нас Окей, до четвертого уровня. Ой, еще прокачаем сушение. Ну, благословение. Благословение классное. Качайся на наши еще класснее. Пусть они там КПА так лучше. Сначала качай э, карты, а потом уже это благословение. Посмотрим карты как у нас дела. так а мы вот а если была бы большая карта я бы угрода вот так мы разведка от 2 до 6 значит соперник слабее меня поэтому но реально логичный тактик почему потому что враг тоже слабее у меня будет четвертый уровень ну, как по мне ладно я понял то есть зарашить захотел так они шестого хоть отдавал ой может быть как то он Хотел вот так сделать М -м -м. не, не откусишь пока остается он давай давай каштаб тут у него база есть то есть мы так зарашим его так на изи Почки нужно менять. Окей. Хари мой дело, да? Или мужик только. Тем более, можно еще одну базу поставить огромную. Чтоб он уже доиграл. кстати точка сбора меняем здесь не останавливаемся, да? можно а поломается метающих берем Он даже ремонт кстати делать значит ему что-то очень важно как думать мы назвали не ну еще точку сбора менять здесь Ох ты, я Пойдем прямо во время экономики. Горнобан на у нас. Вот это. Так, савана нужна, кстати. Чтоб сава там разузнала, о чем там очень важно. что я, какая странная игра но я ж там выигрываю да, По -моему, да. лагает а лаг... игра лагает друзья первый раз такое когда игра заела <с> нет <с> стой бро, подзагается вот <с> такое ничего не может быть офигеть просто побахнула мне игра Объ... делать что делать истребник азарма вот вот все отлогнула да я не знаю почему так делаем принципе хай собирайте в посадку пару солдат а ну кстати, войскам. Вы же можете прилететь, точно. <свист> Я забыл. А, ну, ну как забыл? Так, а, лодку. Вон туда вот. Вдруг драк... Ой. Ну, ну, ну, ему <свист> Игра так лагает. Что капец. Я не знаю, возврат. Возврат. возврат, как там? Ладно, атакуйте, принципе. Чел, работа. Пацаны, пожалуйста. Манж, все было, чем тело. То победить врага нужно именно... на посадку. И там еще давай, тоже врага нету. Интересно, чем там заниматься? Возможно, мы дали ему шанс. Тем более у нас хватает войска, можно в принципе напасть, атаковать. чайте он такой не понял тут увеличилось отлично о, о, о. он сдался отлично думал что из алахов мы проиграем клан россия У нас клан они ворот вступайте в клан почему бы нет Ах, давайте еще раз а так длинный ролик получается ладно открываем снички и завтра запишу еще один реально классно прямо к золоте пойти победить детки тоже очень важно но самое главное это еще выиграть до конца этого сезона пасса клаше диван пас так можно назвать окей медаль тоже очень хорошо Наверное, вот этот как-то не знаю почему так медленно поэтому всем удачи пока